Что такое хорошо, что такое плохо, уча всех еще в детстве. Вот только некоторые став взрослыми, начинают все путать. По самому жильцов дома по адресу проспект строителей 42, корпус 2, у Ленинской управляющей компании какое-то свое уникальное понимание, что такое хорошо. Неоднократное обращение жильцов нашего дома к управляющей компании о том, что в подвале бежит вода, плесень, ну, крысы бегают, ни к чему не приводили просто одни отписки. Я всегда все говорил, что никаких утечек нет, все трубы в нормальном состоянии, все в отличном виде. Итак, хорошо номер раз – лечащий кипяток, стену из трубы и запорной арматуры в подвале. И продолжается это отнюдь не первый день, рассказывает Андрей. Люди, живущие на первых этажах, давно жалуются на невыносимую влажность и запах плесени. Плесень, которая образовалась в связанной с этим, вполне возможно. Ну, которая образовалась в мягчаных домах, которую нужно не, позволять, которая ну, плохо влияет на здоровье, на здоровье, на здоровье, на здоровье. Кроме гейзерейси проблема номер два, точнее хорошо по версии управляющей компании. Часть подвала затоплена канализацией. Невыносимый запах ощущается не только на первом этаже, но и жильцы квартир выше его ощущают, уточняет Андрей. И, конечно, тут есть крысы. Без них картина хорошего подвала невозможна. Куда она? А? А, а, себе. Че? Ну, пробежал. Но. В течение долгого периода времени это происходит, то есть... Это не один год, это все, соответственно, люди платят за воздух. Ситуацию не спасают и постоянное обращение в управляющую компанию. Еще в октябре жильцы дома подробно расписали все проблемы и условия, в которым приходится жить. Догадывайтесь, какой ответ пришел из управляющей компании. Вот, и в ответ на это обращение управляющая компания э Написала ответ за подписью вот этого лоббаста что э, все нормально, то есть никаких протечек не имеется, все у вас хорошо. Устав по от такому отношению, люди всерьез задумались о смене управляющей компании. Невозможно из-за каждой проблемы обращаться в прокуратуру или же в инспекцию, чтобы решались проблемы дома.